Друзья, сегодня у нас чудесный день. Сегодня чудесный день, чудесный праздник. И я хочу поздравить вас. Христос воскрес. воскрес! Христос воскрес. воскрес! Христос, воскрес! Воскрес! Христос воскрес! воскрес. Слава нашему Господу, друзья. Это чудесное воскресение нашего Иисуса, которое Господь дает нам это время, дает нам эту свободу, чтобы мы праздновали этот день. Победы нашего Иисуса Христа, друзья. Это важный день, который празднует весь мир. Да, правда, она все распределяет. Мы в это воскресенье, в следующее воскресенье празднуют уже православные. Но я всегда улыбаюсь, говорю, мы католики по-католическим празднуем. Но, друзья, но это праздник, который мы должны праздновать. Это праздник победы, который мы должны совершать в наше время, пока мы живем. Мы праздновали тот день, когда Христос въезжал в Иерусалим. Друзья, этот день был прекрасный и тоже был победоносный, который, когда Христос на том, на том осле, Он въезжал в Иерусалим. И все славили и кричали «Слава! Ассана! Аллилуйя!» Друзья, и мы радуемся этому дню. Мы радуемся, когда Господь... И мы возглашаем, что Христос воскрес. Друзья, в то время, когда, в то время, когда Христа распятили, Слово Божие, Матфея, 28 глава, 5-6 стихи говорят такие слова. Ангел же, обративший речь женщинам, сказал, не бойтесь, ибо знает, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес. Как сказал, пойдите, посмотрите место, где лежал Господь. Аллилуйя. Друзья, это место, где лежал Господь. Ангел говорил Марии, он говорит, вы ищете, я знаю, кого вы ищете. Его нету. Друзья, многие сейчас в Иерусалим ездят. он Мы посмотрим, а я иногда смеюсь. Ну что, нашел Иисуса в том гробу или нету? Друзья, да, и люди ездят, смотрят, там определение какое-то, но Христос, Он наш воскрес. И как хотелось, чтобы этот Иисус, воскресший, ожил в наших сердцах. Может, сегодня Он коснется, и чтобы Господь благословлял нас. И дальше говорит так, «Я воскресение и жизнь, тот кто, тот, кто верит в Меня, если и умрет, оживет». Друзья, мы, если умрем в этой жизни, но мы оживем в Иисусе Христе, в нашей вечность там на небесах. И Иосия говорит такие слова, от власти ада я искупил их, от а смерти избавлю их. Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа. Победа была на Голгофе. Победа была там, который совершил наш Господь. Дорогие друзья, за тебя и за меня. И этот Господь, Он совершает эту победу. И когда мы в Нем находимся, и когда Он живет в нашем сердце, мы кричим «Аллилуйя!» Мы кричим говори Господи Иисусе!» Друзья, дорогие, но придет то время, когда явится Господь на лоне, и Он явится на облаках за Своей возлюбленной и и скажи, а мы поднимем глаза. О, Иисус, гряди, Господи Иисусе, я так ждал тебя, друзья, да даст Господь, чтобы мы служили так нашему Богу, правильно, и чтобы мы любили нашего Иисуса, как мы любим себя.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 то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы, оказавшись, э, притом мы оказались бы и уже свидетелями о Боге, потому что свидетельствуем бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Если то есть, мертвые не воскрешают, то и если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И, и если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастны всех людей. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так и... Через человека и воскресенье мертвых. Как водами все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первый Христос, потом Христовый, в пришествии Его. Дорогие друзья, пришествии Его. Мы все воскресны. И когда явится Господь, Он воссияет. И тогда мертвые, они воскреснут. Они прежде встанут с гробов. И потом мы, оставшим живых, изменимся и встретимся на блоках нашего Иисуса Христа. Друзья, и сейчас Бог совершает чудеса. Бог совершает и воскрешает. Сейчас бывает люди умирают. И Господь восстанавливает. И Он дает жизнь людям. Друзья, для того, чтобы славить его, для того, чтобы проставился Господь. И много Господь ведет. Друзья, очень важно в нашей жизни, чтобы мы надеялись на Христа, на Бога Воскресшего. Если мы только на Христа надеемся, видите, такие слова.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 Христос воскрес и Первый из мертвых Да поможет нам Господь В этот чудесный день Прийти к Богу и воздать хвалу Нашему Богу и сказать Иисус, я хочу Тебя познать Такого воскресшего Я хочу, чтобы Ты вошел в мою жизнь Изменил мою жизнь Друзья дорогие, Господь хочет Сегодня, Он меняет каждого Он дает каждому жизнь Я скажу вам одно Что я, вот, который Господь дал мне жизнь. Уже год, как Господь дал мне жизнь, Он меня поднял. Друзья дорогие, меня бы уже не было год назад, может, чуть больше. Но я скажу, Бог есть живой. Он не маленький Бог, Он огромный Бог, который дает жизнь сегодня, тебе, тебе и мне. Чтоб ты прославил Его. чтобы прославилось имя Божье. чтобы благодать Божья сошла. И Дух Святой работал в твоем сердце. И чтоб ты нуждался в благодати и в Духе Святом. И Господь хочет говорить сегодня ему сердцу, а вот пятом ее дошкой я сын мой Приди, открой сердце, и я войду в него, и я вечеринку совершу, аллилуйя.